Так, Добрый вечер всем. Меня зовут Липченко Максим. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если меня хорошо слышно и видно, и будем начинать. Сегодня мы с вами поговорим о маркетинге проекта, как здесь можно заработать тысяч долларов. Доходность в сутки по этому тарифному плану составляет 0,9%, срок депозита также 200 дней. Минимальная сумма депозита в проекте ProfitBot довольно доступная, это всего лишь 10 долларов, Максимальная сумма разового депозита составляет 30 тысяч долларов, но при этом количество таких депозитов у вас может быть неограничено. Теперь давайте рассмотрим примеры дохода в проекте по тарифным планам, которые мы только что рассмотрели. Итак, первый тарифный план – это депозит 1000 долларов под 0,7% на 200 дней. В течение этих 200 дней вы получите 1400 долларов, где 1000 долларов – это тело вашего депозита и 400 долларов – ваша чистая прибыль. В процентном соотношении это 100% тело депозита и 40% это ваша прибыль. Итак, следующий депозит это 10 тысяч долларов и 1 цента. Это у нас уже второй тарифный план, который открывается под 0,8% на 200 дней. И в течение 200 дней вы получаете 16 тысяч долларов, из которых 10 тысяч долларов это тело вашего депозита и 6 тысяч долларов ваша прибыль. В процентном соотношении 100% также тело депозита и 60% чистая прибыль. Ну и третий тарифный план – это депозит от 20 тысяч долларов и 1 цента. Он открывается под 0,9% на 200 дней, в течение которых вы получите 36 тысяч долларов, из которых 20 тысяч долларов – это будет тело вашего депозита, и 16 тысяч долларов – это ваша чистая прибыль. В процентном соотношении 100% также тело депозита, и 80% по этому тарифному плану составит ваша прибыль. Тело депозита, как я сказал, включено в выплату. Досрочно депозит закрыть нельзя. То есть, если вы создали депозит, он гарантированно отрабатывает 200 дней, и вы гарантированно получаете свои 200 выплат. Идем дальше. В профитботе действует фактор X5. При достижении суммы дохода в 5 раз превышающего сумму депозитов, все депозиты пользователя автоматически закрываются. Какие начисления входят в фактор X5? Это начисления по депозитам, которые мы только что рассмотрели, а также партнерские вознаграждения и бонусы, к которым мы немножко позднее вернемся. Что же это означает? Грубо говоря, вы должны вложить в 5 раз меньше, чем хотите получить. То есть если вы хотите получить, хотите заработать 5000 долларов, сумма вашего депозита должна составлять в 5 раз меньше, то есть 1000 долларов. ProfitBot ограничивает вашу прибыль в 5 раз. Но это касается только активных участников, которые строят свои команды и приглашают людей. Если вы заходите чисто на пассиве, фактор X5 вас и вовсе никогда не коснется. Но есть очень важный момент. Если делать постоянные реинвесты, фактор X5 может и вовсе никогда не сработать. Допустим, вы сделали депозит на 1000 долларов и по реферальным вознаграждениям получили еще одну тысячу долларов. Создали еще один депозит на 1000 долларов, и у вас уже суммарно депозит на 2000 долларов. Соответственно, прибыль ограничена в 5 раз, и вы можете заработать 10 тысяч долларов. Поэтому, если вы будете делать регулярные реинвесты, «Фактор X5» и вовсе никогда не сработает. Также в «Профитботе» доступна шестиуровневая реферальная программа. Очень важно, что все эти шесть уровней открываются сразу же, даже при минимальном депозите в 10 долларов – то есть вам не нужно делать какие-то огромные депозиты, чтобы открыть все шесть уровней. Вам не нужно выполнять какие-то условия. Все шесть уровней в глубину будут доступны сразу же даже при минимальном депозите 10 долларов. Но наличие активного депозита обязательно. Итак, давайте более подробно рассмотрим саму реферальную программу. С первой линии вы будете получать 7% от депозитов партнеров первой линии, то есть лично приглашенных. Вторая линия ⁇ это 3% от депозитов партнеров второй линии, третья линия ⁇ это 1% от депозитов партнеров третьей линии, четвертая линия ⁇ 1% от депозитов партнеров четвертой линии, пятая линия ⁇ также 1% от депозитов партнеров, и шестая линия ⁇ также 1% от депозитов партнеров вы будете получать. То есть сразу же открывается у вас 6 уровней в глубину. Поэтому используйте данные возможности, ведь можно зарабатывать не только на тарифных планах. Ну и еще один дополнительный заработок вам может предоставить таблица рангов. Итак, первый ранг – это ранг партнер. Личный депозит необходим от 10 долларов, но, к сожалению, никаких бонусов по этому рангу не предусмотрено. Следующий ранг – это ранг R1, с ним уже поинтереснее. Личный депозит вам необходим суммарно от 300 долларов. Суммарно это означает, что не обязательно вам делать разовый депозит 300 долларов. Достаточно сделать 10 депозитов по 30 долларов, либо 3 депозита по 100 долларов. Главное, чтобы общая сумма ваших депозитов составляла 300 долларов. Также вам необходим объем первой линии 5000 долларов. За это вы получаете бонус на накопительный счет 100 долларов. Как можно использовать этот бонус? Вы можете использовать его для реинвеста, либо вывести эти доллары но они конвертируются по курсу сайта. Сами доллары вывести нельзя. Они, это, грубо говоря, это веки, которые отображаются в долларах по курсу сайта. Следующий ранг – это ранг о 2 личный депозит суммарно необходим от 1000 долларов. Объем конкретно второй линии – 25 тысяч долларов. За это вы получаете бонус в 5 раз больше, чем за ранг R1. Это 500 долларов, которые также доступны либо к реинвесту, либо к выводу на биржу либо в другие проекты. Следующий ранг – это ранг F3. Личный депозит суммарно необходим – 3000 долларов. Объем конкретно третьей линии – 75 тысяч долларов. Также появляются дополнительные условия. Это два партнера в ранге O2 в первой линии и один партнер в ранге R1 также в первой линии. За это вы получаете очень хороший бонус – это 2% с ежедневных начислений партнеров первой линии. Что это означает? У вас есть партнеры в первой линии, у всех их есть депозиты, по которым они ежедневно получают начисления. И как раз с этих ежедневных начислений партнеров вашей первой линии вы будете также ежедневно получать 2%. То есть вы получаете начисления с их начислений. 2%. Следующий ранг это ранг А4. Лишний депозит суммарно необходим от 15 тысяч долларов. Объем четвертой линии 250 тысяч долларов. Также в первой линии необходимо иметь два партнера в ранге F3 и один партнер в ранге O2. За это вы получаете бонус 2% с ежедневных начислений не только первой, но уже и второй линии. То есть у вас идет обхват на целых уже две линии. И последний ранг, самый крупный, это ранг T5. Личный депозит необходим от 30 тысяч долларов. Объем конкретно пятой линии 1 миллион долларов. Также необходимо два партнера в ранге I4 и один партнер в ранге F3. За это вы получаете 2% с ежедневных начислений первой, второй и третьей линии. То есть у вас идет обхват на целых три линии в глубину, и это принесет очень большие доходы. Очень важный момент по поводу объемов. Объемы указаны конкретно для каждой линии. Он, он не считается как общий, то есть у вас должен быть... Объем в первой линии 5000 долларов и отдельно во второй 25000 долларов. Итак, со всеми объемами. Также очень важно, что ранги получаются в строгой последовательности. То есть сперва вы должны получить ранг R1, потом O2, потом F3, потом h 4 и потом только T5. То есть если вы не выполнили условия, допустим, ранга O2, вы не получите ранг F3. Поэтому следите за этим, выполняйте все объемы по всем линиям. И только тогда вы сможете получить конкретный ранг. Как можно принять участие в проекте ProfitBot? Вам необходимо зарегистрироваться по реферальной ссылке пригласителя, купить на бирже монету ВЕК. Посмотреть, где ее купить, можно в разделе «Купить-продать» на сайте ProfitBot. Также вам нужно пополнить баланс личного кабинета в монете ВЕК и открыть депозит. Потом вы будете получать ежедневно начисляемые проценты по депозитам и увеличивать свой доход путем заработка на приглашениях до 14% от 6 линий в глубину. Также не забываем, что есть таблица рангов, которую мы только что рассмотрели. Итак, пополнение баланса в личном кабинете ProfitBot. Участник проекта может пополнить баланс в криптовалюте век. Сумма депозита и ежедневные начисления отображаются в расчетном долларе, поскольку по маркетингу все начисления привязаны к долларовому эквиваленту. При выводе происходит автоматическая конвертация век. Что это означает? Грубо говоря, вы заводите век, в кабинете все отображается в долларах, и начисления происходят в долларах, но выводите вы также век. И ваши доллары конвертируются по курсу сайта при выводе. То есть заводите век и выводите век, но отображается и начислен Отображается все в долларах, и начисление происходит в долларах. Также в ProfitBot есть комиссии и минимальный вывод. Комиссии на вывод ВЭК это 1% от суммы вывода. Минимальный вывод ВЭК это 1 ВЭК. Также есть монета, не монета, а токен RIDO. Раньше у нас были пакеты, по которым можно было получать начисления в токене RIDO, поэтому есть... Доступен вывод и в Райду для тех, кто покупал эти тарифные планы. Комиссия на вывод 3% от суммы вывода и минимальная сумма вывода Райду 1 ра. Также в Профитботе сейчас проходит очень крутое промо. Каждый понедельник в проекте Профитбот депозиты открываются под 1% ежедневно сроком на 200 дней вне зависимости от суммы депозита. То есть, как мы с вами рассматривали тарифные планы, и для того, чтобы получить процент 0,9 в сутки, вам необходимо сделать депозит от 20 тысяч долларов и одного цента. Но во время этого промо достаточно сделать даже минимальный депозит 10 долларов, и вы получите процент больше даже, чем по третьему тарифному плану – 1%. Давайте рассмотрим пример. Допустим, вы делаете депозит на 10 тысяч долларов под 1% на 200 дней и в течение этих 200 дней вам начислится 20 тысяч долларов, из которых 10 тысяч долларов – это тело вашего депозита, и вторые 10 000 долларов – это ваша чистая прибыль, довольно-таки хорошая. Ну и в процентном соотношении 100% – это тело вашего депозита, и 100% – это ваша чистая прибыль.